приветствую сегодня покажу вам как на сайте microsoft взять совершенно легальный ключ для активации windows 10 и как активировать без использования кмс активаторов при помощи командной строки и трех команд все необходимые ссылочки будут на мой основной софт блог на дзене там вы найдете более подробную инструкцию и ссылку на официальный сайт Microsoft с ключами, на вот этот, где можно найти ключи для Windows Server, для 8, Windows 7 и для Windows 10 Professional, который я буду использовать в данном видеоролике. Вот этот ключик я уже вставил в команды, в команду в первую, вот три команды, которые я уже заготовил. И наши действия. Необходимо в пуске набрать команду cmd и появившийся файлик команда, командная строка. Нажать правой клавишей и выбрать запуск от имени администратора. Подтверждаем. Копируем нашу первую команду и вставляем ее в командную строку. Нажимаем Enter. И ждем получения сообщения об успешном установленном ключе продукта. Нажимаем ОК. Копируем вторую команду. Получаем сообщение, что задано имя компьютера со службой управления ключами. Тот, который мы указали в команде. ОК. И последняя команда, завершающая, после которой наша Windows будет активирована. Мы получим соответствующее сообщение активация windows professional edition активация выполнена успешно нажимаем ok закрываем командную строку и смотрим свойства этот компьютер активация windows активация windows выполнена на этом сегодня я закончил можете посмотреть предыдущие мои видео ранее я показывал как получить цифровую лицензию Windows 10. Это когда ваш компьютер привязывается к учетной записи на Microsoft и после повторной установки уже не нужно никакие ключи указывать и использовать ms активаторы Активация подтягивается автоматически при подключении к интернету. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч.